Бизнес-семинары – все без исключения, только для глупых людей, которые даже не в курсе, что они платят свои деньги за лапшу, повешенную им на уши и не более. Ведь когда люди приходят на бизнес-семинары, они там не слышат ничего нового, одна и та же информация. Единственное, что они там получают, так это толчок идти и что-то делать который на следующий день гаснет, как сгоревшая спичка. Пшш. И вот почему это глупые люди. Дело в том, что Соломон был самым мудрым человеком на планете Земля. И он знал, что люди, которые хотят разбогатеть, а именно с этой целью люди ходят на бизнес-семинары, тратят свои деньги, время и так далее.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 Почему люди ходят на бизнес-семинары? Это потому, что они смотрят на других и завидуют им. Поэтому они также останутся у разбитого, разбитого корыта. Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его. Притча Соломона, 28 глава, 20 стих. И самое главное, если человек оставит свои мечты о земном, но будет помышлять о горнем, и посвятит всю свою жизнь, чтобы познакомиться лично с Иисусом Христом, чтобы слышать Его голос, чтобы повиноваться Ему, исполнять Его волю, стать верным Ему человеком, то такой человек получил бы такие благословения от Господа, что земное богатство его совершенно перестало бы интересовать. Он бы имел драгоценнейшую жемчужину великой цены Иисуса Христа. Но те, кто посещают бизнес-семинары, те спешат разбогатеть в материальных вещах. И такой человек не останется ненаказанным. Его ждет вечное проклятие в гиене огненной. Верный человек богат благословениями. А кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Притча Соломона, 28 глава, 20 стих. У тебя еще есть время переосмыслить свою жизнь. «Выбери Иисуса, а не Мамону». Как один человек мне сегодня написал, что «богатый» происходит от слова «бог», чем он засвидетельствовал, что его Бог — это богатство Мамона. «Не будь одним из поклоняющихся Мамоне, посвяти свою жизнь Господу Богу Иисусу Христу, а не богатству. Да благословит вас Господь наш Иисус». Это послание я получил от Господа, и я передаю его. Вот почему я его прочитал. Я его уже писал в соцсетях, и для YouTube-посетителей я решил записать это на видео. Вы все слышали. Господь, Он уже давным-давно предупреждал, что будут такие семинары через Соломона. Вот. И мы можем прочитать в Евангелии, Иисуса Христа, как Иисус говорил, что человек, который хочет разбогатеть на этой земле, это человек глупый. Вот. Поэтому, мои дорогие друзья, читайте внимательно Евангелие, ищите Иисуса Христа, а не богатство, чтобы вам не закончить очень плохо. Да благословит вас Господь наш Иисус!